Еще раз радио вместе, волна 13.30. И меня зовут Майкл Мелихов, руководитель центра Сангейтс. И мы сегодня говорим о тайном и явном нашей жизни, то есть нумерологии в нашей жизни. Ну и кого бы интересовало, допустим, сегодняшний день, можете прийти на Facebook, на страничку Сангейтс радио и посмотреть. Сегодня описано это для тех людей, которые родились 8 апреля, в частности. Вот это 2017 года, но оно может быть в какой-то степени похоже на, на число 17 и 26 число. Надо сказать о том, что не все так просто и не все только это Сатурн. Потому что если мы говорим о 17 числе, который в сумме дает тоже 8, то... Здесь еще идет воздействие, главная цифра, будем говорить, все-таки Сатурн, а две другие цифры, это единица и семь, это планета Солнца и планета Кетту. Это ведическая терминология, ну, какие-то качества, можно сказать, Нептуна, которые люди обладают. То есть это KGB. Вот, а это те люди, которые вот, что-то такое, разведка, там, CRO, допустим, BI. То есть люди, которые обладают качественным Там не просто таких же выбирают Их выбирают в общем-то Действительно по определенным качествам И Очень и очень тщательно все это дело Проверяется и учитывается, кстати Поэтому Еще раз это к тому, что уже надо знать Какое-то свое Получается предназначение Вот Скажем, Аркадий Назови мне, пожалуйста, дату, дату только число своего рождения. 25. 25. Вот ты как раз относишься, видишь, вот to a devil, да. Ты относишься как раз к этому числу, которое очень и очень серьезное число. Это семерка. То есть это те люди, которые в хорошем, если у них находится в хорошем положении, их семерка. То есть планета Кету. Это означает, что они э, могут быть сайфиками. То есть, э, может быть, ты не выполняешь свое предназначение, являясь вводящим и выводящим на радио вместе, э, тебе надо быть, э, вот работать где-то там, не знаю, э, следователем. Да, mm -hmm. детектив. Да, но это еще раз, 25 число, общее это не общая еще дата, это в первое. Но качества эти есть, без сомнения. То есть есть интуиция, то есть можно видеть человека. Это можно развивать, кстати. И тогда, если мы это развиваем, эти качества, тогда мы действуем в соответствии с природой, потому что есть очень серьезные нюансы, когда люди... Э ну, люди не выполняют свое предназначение мы уже разобрали там несколько вариантов да, так вот, возвращаясь к тому случаю, который мы э, говорили до э, рекламной паузы, так вот, идут э, македонские Санька, идет со своим э, астрологом и говорит, скажи мне э, все-таки э, расскажи мне мою судьбу нет, не так он говорит, расскажи мне свою судьбу он говорит «Государь, этого делать нельзя, нам это не положено». Он говорит, «Ну, ты знаешь?» – говорит, «Я знаю». «Так я твой государь, я тебе приказываю». Он отнекивался, отнекивался, а тот настоял, он говорит, «Как ты можешь ослушаться э, прямого приказа своего повелителя?» «Может себе представить, если нам приказал, ну, во время войны, да, кто-то?» «Может тебе представить, как ослушаться приказа?» «Это невозможно ослушаться приказа». Э, и он говорит, ну, если вы так наставите. А в это время они уже подошли к этой башне, они уже поднимаются по ступенькам, высокая башня. И вот они уже поднялись наверх, а там такая смотровая площадка, откуда как раз все видно. И они подходят к этой смотровой площадке, подходят к раю. И он ему говорит, меня убьет мой сын. Он говорит, вот тут я тебя и слабил, македонский ему отвечает. И с этими словами, ничего ты не знаешь, он его сталкивает с этой площадки, с этой башней. И тот летит вниз, естественно, разбивается. Александр пошел, спустился вниз, подходит, а он уже лежит, при послед... ну еще дышит, при последнем из И говорит, ну что, старик, доказал я тебе? А он говорит, государь, спросите у вашей мамы. И вот когда Александр пришел к своей матери и начал спрашивать, выяснилось, что он был внебрачным сыном этого астролога. вот такая история так он был не Филиппович он был внебрачным сыном своего да ну, так сказать, это факт, который тоже не, не, не везде описан может быть, но тем не менее это действительно факт вот поэтому Астрологи, да, они знают, но процент вероятности без сомнений есть, ну а мы простые люди, простые смертные, скажем так, и особенно нумерология, она намного проще, то есть астрологи видят в своих, ну там же мы знаем, есть кроме планет, кроме, ну там есть дома, а в домах видны 12 домов, видны наши, скажем, родственники, видны, видны сестры, братья видны, как мы функционируем. Я вспоминаю, буквально недавно ко мне обратился очень, ну, достаточно известный человек, с которым мы ведем передачи, тоже на радио. Я не буду называть, естественно, его имя. Но он обратился с таким вопросом, и очень серьезный вопрос. У него двое детей, уже очень взрослые дети. С одним он имеет контакт, с другим он не имеет контакта. И вот он имеет контакт с дочерью, а с сыном он вов, вообще не имеет никакого контакта. То есть о чем идет речь, дорогие друзья, ну возьмите и теперь пересчитайте на себя это. Дай Бог, чтобы у вас было все в порядке. Если нет, тогда ну вот я вам рассказываю. Дело в том, что Дети берут качество, естественно, своих родителей, качество характера. Но тут есть нюансы, сейчас мы о них не будем, но они абсолютно другие, чем родители. Но качество они берут. То есть мальчик берет качество своего отца, своей матери процентов на 75. Девочка берет качество отца. Тоже примерно процентов 75, а то и более. Я очень хорошо знаю этого человека, который ко мне обратился. Я не знаю ее дочери. Впервые за все время он мне вот к таким вопросом обратился. И я еще не делал расчет, но я уже примерно представляю, о чем идет речь. Зная этого человека, я могу предположить, что его дочь очень и очень позитивный положительная и готова... Эм, скажем, жертвовать чем-то во имя кого-то, так скажем. А мальчик, с которым нету контакта, он взял качество своей мамы. То есть, если не было контакта у кого-то из нас со своими родителями, ну, вполне вероятно, что тогда у нас будут какие-то проблемы в личной жизни, то есть у сына получается, будет отношение со своими там, женщинами, какие-то, возможно, конфликтные ситуации будут, и разводы. Ну, и, соответственно, у девочек будет примерно то же самое. Особенно это очень важно по отношению к девочкам, потому что первый мужчина в жизни у любой девочки – это отец это не тот человек, которого она встретила, когда он взрослый и так далее. Это тоже, понятно, отпечаток, но все-таки это отец. И вот, если есть ласка, забота, понимание и контакт с отцом, ну, тогда будет все в порядке, и с потом, ну, скажем, с будущей его избранницей. Если же где-то есть какое-то осуждение, если есть где-то какое-то недоверие, то тогда э, очень вероятно о том, что будет то же самое по отношению к э, его будущим ну, поклонницам, партнершам, не знаю, женам, жене. Э, вот таким образом это надо знать. Существует понятие, о котором мы хотели поговорить, Аркадий, да, это понятие кармы. Кармы, да. Ну, вот мы все время возвращаемся к этому вопросу, потому что карма – это что-то такое непонятное, в общем-то, для многих, потому что это слово, понятно, не вышло из русского языка, это слово санскритское, и прямой перевод – это причинно-следственная связь, то есть что посеешь, что и пожнешь, ну и так далее. И я недавно, мы говорили совсем недавно, вчера, да, вчера, у меня была программа с, с одной моей знакомой, очень известный тоже парапсихолог, и мы беседовали по этому поводу, это бумеранг, знаете, много есть на эту тему, там притч всяких разных, не буду рассказывать, время займет, но... Очень интересные вещи, и это очень сложно принимать и воспринимать. Речь идет вот о чем. Речь идет о том, что если мы что-то как-то, кому-то сделали плохое, то мы получим это в ответ. Когда мы получим? Вот я могу привести пример, ну, относительно. Недавно я посмотрел мини-сериал, который называется «People против Симпсон» если по-русски. О uh, Симпсон. Все знают эту историю. Я помню, вот через несколько лет после приезда я сам по телевизору наблюдал вот эту картину. Там она показана. Когда пустой абсолютно фривей, хайвей, uh, едет один трак, а за ним едет, uh, не знаю, 15-18 полицейских машин. Mm -hmm. вот Они едут за ним и вот, на каком-то расстоянии. Вот они все вместе приезжают туда ну и потом дальше все продолжается короче говоря, речь идет о том, что он убил свою бывшую жену вроде бы, да и ее там любовника бойфренда причем ну как бы с одной стороны есть доказательства и чуть ли там не прямые, но с другой стороны он нанял, благодаря тому что он был звездой и имел очень много денег, он нанял целую бригаду адвокатов и очень очень серьезных адвокатов и они его оправдали но смотрите, какая штука. Дело в том, что после этого, ну, чем это все закончилось, там не будем вдаваться в детали, он переехал, он жил во Флориде, и его посадили в тюрьму за то, что он украл в супермаркете что-то. Бывшая звезда, которая там кумир многих тысяч, десятков тысяч миллионеров, украла супермаркета какую-то ерунду. Вот вы за это посадили новый номер в тюрьме, кстати. Вот, пожалуйста, это пример кармы, которая пришла к нему не сразу. А кому-то приходит карма, и вот мы беседовали с этой моей знакомой, парапсихологом, и она говорит очень серьезные вещи. То есть речь идет вот о чем. Кто-то рождается, сейчас дети в России, ну, она проживает в России. Очень много детей, которые рождаются, они рождаются с какими-то серьезными отклонениями, физическими отклонениями. И, конечно, можно по-разному это все трактовать, как, что и почему это все происходит. Но она прослеживает, поскольку она является парапсихологом, она прослеживает такую тенденцию, достаточно любопытную и неоднозначную, безусловно, потому что это же невидимые вещи. То есть мы же прямых доказательств как бы не имеем, а мы же привыкли все щупо трогать. А понятие кармы – это что-то из другой совсем оперы. Хотя половина мира прекрасно понимает это. Просто мы живем на этой части, которая не принимает во внимание все эти вещи. Так вот, это прошло определенное количество лет. А вот смотрите, это 90-е годы. Ну, я уже был здесь, поэтому я как бы не застал. Но там было разгул преступности, насколько я слышал, во всяком случае, в России и в бывшем союзе. И люди, криминальные разборки какие-то были постоянные, то есть это сейчас это как притча во языцах, и это люди все это вот как бы вспоминают. Ну смотрите, прошло-то сколько лет? Прошло 20 лет, к примеру. Да? И вот начали рождаться эти дети, которые были скажем так, которые криминальные, у них стали раздаться, ну, которые были. Вот они сегодня воплотились, правильно? Воплотились где-то. И если есть закон такой, он не имеет обратной связи. То есть, что совершил, то и получил. И опять же, это очень и очень непонятно, но есть категория людей, которые это знают и понимают. То есть, надо заходить в глубь. И там это все анализировать. И насколько это совпадает, просто есть удивительные вещи, которые об этом говорят. То есть просто огромное количество совпадений, и невозможно это не игнорировать. То есть есть случаи, их очень много. У нас находится на нашей территории в Соединенных Штатах такой институт Монро, мы знаем, где людей вводят в состояние регрессивного гипноза ну у нас есть и в нашей русскоязычной комьюнити, кстати, есть центры, которые этим занимаются есть специалисты, действительно, которые там... Короче говоря это то, что называется реинкарнация, правильное слово, инкарнация, на самом деле, нет, не реинкарнация инкарнация, то есть то, что находится внутри нас, вот это вот, скажем, какая-то частица нас, то, что мы называем душой, там, духом, она не умирает, то есть она потом перерождается и возрождается. Мы сейчас не разбираем вопросы эти, тут этот вопрос может быть религии, может быть, это было запрещено. Хотя вот такие люди, как Платон, Декарт, в общем, огромное количество людей, очень известных, они знали, они об этом говорили постоянно, естественно, это было принято, но в 500 оператор, Юлиан, по-моему, он э, э, сказал о том, что, не, ребят, если, значит, смотрите, о чем идет речь, логика была железная. Если мы знаем о том, что у нас ни одна жизнь впереди, ну так мы можем делать все, что угодно. Этого делать нельзя, он сказал. То есть мы должны сегодня выполнять все законы, которые говорит там, которые, там Ватикан так далее, вот неукоснительно выполнять. А если мы будем экспериментировать с этим, ну это будет плохо. Поэтому, короче говоря, своим указом он это все дело запретил. оттуда пошло о том, что нет никакой реинкарнации и так далее. И люди так и считают, после меня хоть поток, будем так говорить. Но, Но в принципе, для людей это ее в самом деле нет. Потому что если, когда мы mm -hmm. рождаемся снова, и когда ангел нас бьет, как бы по устам, и мы забываем все то, что было до нас. Что, значит мы рождаемся первый единственный раз все равно сколько бы раз мы потом не родились но мы же уже другие мы же не знаем о том что у нас было позади. мы не помним но опять же вот есть такие кто-то помнит я таких людей лично знаю которые помнят может быть и я в какой-то степени что-то помню но есть техники специальные, еще раз повторяю, абсолютно официально подтвержденные задокументированные учеными о том, что такой феномен, если вы хотите так это назвать, реинкарнация или инкарнация, существует. И наши прошлые жизни, без сомнения есть. Была такая история на поле битвы, опять же, той самой Курукшетры когда величайшее сражение в истории человечества, чего тоже люди очень многие просто даже и не знают, и там был эпизод, когда Арджуни говорят, Арджуна это был так сказать, полководец известный, военачальник, вот он сражался на стороне пандаров. и ему говорят, если мы будем знать, это называется самсара, колесо самсары, то есть цепь рождения и смертей, то есть мы должны через это проходить. Но кто-то может вырваться из этого, ну скажем, Будда, да, вот он вырвался из этого, он стал enlightened, есть еще люди, которые могли, или аватары, неважно. То есть сегодня, если мы этого не знаем, это не значит, что этого не существует. Но дело в том, что когда мы рождаемся, тот стресс, который мы получаем в момент рождения, не позволяет нам помнить нашу прошлую жизни. Но рождаемся мы с качествами нашей прошлой жизни. Об этом-то и идет речь, когда с самого начала, возвращаясь к истокам нашей передачи, когда мы говорим о нумерологии, в частности, мы говорим о, повторяю, дате нашего рождения, дне, точнее, да, когда не тот день, когда мы родились, а именно то число, когда мы родились, это именно мы живем с нашим предыдущим воплощением. По-другому быть не можем. А как. Вот еще раз, я, ну не квалифицирую себя как, скажем, нумеролога, я, да, я разбираюсь, да, это мне помогает, да, иногда я делаю действительно консультации, но э, я был свидетелем того, что из тех многих консультаций, которые все-таки сделали, или мини-консультации, которые я делал, э, ну, наверное, 95% были абсолютно правильно. То, то есть это же дикий процент попадания, это же не то, что там Теория вероятности, красная и черная, и сколько там раз она может быть. Нет, если это регулярно попадает, туда Просто люди есть, которые это понимают. Люди есть, которые не то что верят, а они не хотят на себе испытывать превратности судьбы. И в этом случае тогда э, они функционируют именно с этой позицией а, Знаете, сказать верю или сказать не верю, это две большие разницы, правильно? То есть сказать «не верю» – это взять на себя право сказать о том, что я знаю больше. А ты проверь, я не верю. А на каком основании ты сказал, говоришь, я не верю, и все А человек, который говорит «верю», он поверил и начал делать это все Проверил, работает. Вот не работает, а он говорит, я не верю, потому что я проверил. Но если ты не проверил, как ты можешь говорить, что я не верю? А вдруг да? А вдруг ты ошибаешься? То есть это чревато какими-то последствиями. Как я понимаю, еще раз, как я понимаю, эм, ну, это опасно, я бы так сказал. Сказать я не верю. Но право у нас такое есть. Ну, я, например, верю. Я Лично я, я не номеролог, но по, по номеру счета я приблизительно определю социальный статус человека. Номер счета по, по номеру счета. его банковского счета я определю его статус по номеру? Да. или по количеству того, что находится а, внутри а этого это дальше, что я сделаю с номером счета? Ага. А, ну да, так вот мы можем, кто-то может в, Аркадий, этой степени, в этой степени нумерологию я понимаю Аркадий, ну так я с самого начала сказал, ты же родился 25 числа, ты же сайкик поэтому, естественно, ты можешь определить по номеру счета статус но на самом деле я знаком с очень известными людьми. Кстати, у меня в мае месяце будет выступать известный человек Рами Блэк. Он многим известен. Да? И вот он говорит, у меня есть очень и очень серьезные с номером счета, очень серьезные люди, бизнесмены, миллиардеры есть. Но вы знаете, они глубоко несчастливы. Я вам могу привести очень много примеров, но, к сожалению, уже время нету на приведение этих примеров. Дорогие друзья, давайте мы будем заканчивать одну нашу программу. Мне уже показывают э, выводящий э, из эфира Роккадий Зиммерман о том, что пора. Пора. Э, меня зовут Майкл Меликов. Мой телефон, если кто-то захочет, 847-226-9956. Спасибо большое. Аркадий, спасибо, спасибо. руководство РФ выражаю свое глубочайшее уважение и признание за то, что мне позволительно выйти в эфир и дать какую-то информацию, как мы с ней будем работать, это дело наше, надеюсь, вам это понравилось. Спасибо.